Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы сравним две подсистемы прямиком из Штатов. В так называемом версии примут участие Джул и Майли. Начнем мы наше сравнение с габаритов. Оба устройства невероятно легкие, но Джул по своим размерам больше напоминает стандартную сигарету. Майли слегка крупнее, но тем не менее оба вейпа с легкостью поместятся в любой карман или даже в кошельке. Ассортименты вкусов а если хотите быть в курсе всего нашего ассортимента, то подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Все ссылки есть в описании под видео. Joule предлагает пользователям всего 4 вкуса при заправленных картриджах. Майли же в свою очередь предлагает довольно большой букет разнообразных вкусов и ароматов. Также стоит отметить, что объем картриджа Joule составляет 0,7 мл, а у Майли это 0,9 мл. Способы зарядки у Джоу зарядное устройство представлено в виде магнитного USB адаптера. В данном решении есть два минуса. Во-первых, устройство должно всегда находиться только в вертикальном положении. А второе, это небольшой размер адаптера, который можно потерять в любой момент, а найти ему замену будет практически невозможно. В первых версиях Майли была подобная зарядка. Но производитель быстро понял все неудобства и выпустил более удобную версию с micro USB. Благодаря этому вы всегда сможете зарядить свою Майли и это не вызовет у вас какого-то дискомфорта. Картриджи. Главных отличий это возможность перезаправки. Майли можно с легкостью перезаправить, для этого нужно всего лишь снять верхнюю часть и заправить его. Картриджи Joule не обладают такой возможностью. Индикация заряда. Индикация заряда в Joule выполнена в виде одного цветного LED индикатора. Майли же оснащена тремя индикаторами, и на наш взгляд такое решение более интуитивно понятное, так как вам не нужно запоминать цвет индикатора и уровень заряда, который он обозначает. Аккумулятор Майли обладает аккумулятором объемом в 240 мАч, в отличие от джула, который может похвастаться лишь 200 мА. По данному параметру сразу становится ясно, что Майли будет работать дольше, чем джул. Крепление картриджей Картриджи Joule удерживаются в корпусе на специальных креплениях. Несмотря на то, что такой способ может показаться более надежным, у него есть и свои недостатки, так как со временем из-за трения крепления может стереться, и картридж будет сидеть в устройстве не так плотно. В Miley используются крепления на магнитах, которые не подвержены такого рода износа, и даже после длительной эксплуатации будет одинаково надежно держать картридж, как и в первый день. Вывод. Оба устройства достойны вашего внимания, но мы все же рекомендуем Майли, поскольку в этой системе больший объем картриджа, есть возможность перезаправки, удобная зарядка и большой аккумулятор. Спасибо за просмотр, с вами был Сергей Нетбай и до встречи на нашем канале.